Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ведущий Роман Полинсков, как обычно, в это время на телеканале «Универтв». ТВ, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшие 7 дней. Ждут тебя прямо сейчас. Поехали, мы начинаем. Начинаем сегодняшнюю программу с чемпионата новообразованной студенческой регбийной лиги Республики Татарстан. В эти выходные сборные команды вузов Республики Татарстан собрались в легкоатлетическом манеже, дабы дать старт данному турниру. Все подробности в репортаже Софии Чугуновой. 10 ноября в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона состоялось открытие студенческой регбийной лиги. На торжественной церемонии открытия присутствовал премьер-министр Республики Татарстан и по совместительству президент Федерации Регби Республики Алексей Валерьевич Песошин, а также министр спорта Республики Владимир Александрович Леонов. Совместно с премьер-министром они подписали регбийный мяч, который будет храниться в музее. Мы начали ее проводить, мы планируем ее проводить ежегодно, то есть вписывать ее в турнир студенческих лиг, проводить, конечно же, не в два тура, а в течение всего сезона, чтобы это был полный календарь. Планируем все-таки пригласить еще на следующий год не только те вузы, 9 вузов, которые сегодня выставили команду, но и в общем-то больше сделать охват. вот Потому что рассылка, в общем-то, и желание у нас было максимально максимальную географию, так скажем, вузовскую представить вот, увеличивать будем количество команд. Но ну и самое, наверное, важное все-таки это качество игры, качество непосредственно тех спортсменов, которые участвуют в соревнованиях, вот, и выходить уже на другой уровень, потому что, в общем-то, регби имеет хорошие традиции в Татарстане. Сегодня мы говорим о том, чтобы восстановить нашу профессиональную команду. Вот Алексей Валерьевич у нас куратор регби, президент федерации, при его как бы таком патронаже, в общем-то, и студенческая лига организовалась, поэтому смотреть в перспективу, смотреть вперед, но еще раз повторюсь, по итогам вот первого этого сезона, первых двух туров сделать и выводы, и посмотреть, как это все будет играться, как это будет все двигаться, вот, все же это такой некий эксперимент, потому что никогда мы в регби с студентами вот так полноценно, в современной жизни, в современном там веке даже не играли. Сегодня Алексей Алексеевич вспомнил, что сколько 50 лет прошло, да, с момента там, студенческих команд, это все же были еще тогда КГУ, там КАИ, то есть традиции они существуют, но они немножко подзабыты, и вот мы их восстанавливаем и хотим, чтобы это было ну, красивой регби в исполнении наших студентов. Несмотря на то, что регби не молодой вид спорта, и в Казани есть несколько команд, играющих на любительском уровне, студенческая регбийная лига республики была создана только в этом году. Интересно, что турнир продлится всего 4 дня в два тура. 10 и 11 ноября команда отыграют свои первые матчи, а 24 и 25 ноября пройдут финальные встречи, которые помогут выявить сильнейшую команду. Всего в первом чемпионате студенческой регбийной лиги примут участие более 200 участников из 9 высших учебных заведений республики. 8 мужских и 6 женских команд. В обоих классах есть представители Казанского федерального университета. Первые игры для КФУ удались непросто. Сложный соперник команды Казанского государственного энергетического университета не дала ни единого шанса на победу и засушила счет. Энергетики знакомы с регби, не боятся мяча и оппонента, чего нельзя сказать о нашей команде. Однако ко второй игре с архитекторами наши ребята освоились на поле и заработали первую победу. В полуфинале крупно обыграли к нетуках ТИ со счетом 30-0. Но команда пока вкатывается. К сожалению, не имея своих футбольных полей руководство тем, что есть, команда собрана с нуля. Вот. Ребята пытаются бороться. Жаль, конечно, то, что первая игра очень, выдалась очень тяжелой, именно с, с лидером студенческого спорта регбийного республики. Энергоуниверситет выступает на всероссийских соревнованиях. Команда не молодая, команда опытная, поэтому ребятам пришлось тяжеловато. Женская сборная КФУ начала историю команды с победы над аграриями. 15-0. Затем они растоптали соперничество с энергетического со счетом 20-0. Но в финале за первые и вторые места с Поволжской академии уступили 5-12. Как итог, женская сборная находится пока что на втором месте, а мужская на шестом. Софья Чугунова, неделя спорта. Теперь говорим о хоккее. Чемпионат Казани продолжается. И хоккейные клубы студенты и казанские юлбарсы продолжают подготовку к новому сезону студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан. Как прошли очередные встречи в данном турнире, расскажет Анастасия Павлова. Накануне в Татнефть-арене и Ледовом дворце хоккейные команды студентов Нов вышли на лед в рамках традиционного для города турнира. 8 ноября команда начинающих хоккеистов Казанского федерального университета студенты встретились с максимально трудным соперником – одной из самых старейших команд республики, которая воспитала многих мастеров этого вида спорта – «Динамо». Ну, с каждым годом все там, новые команды у нас появляются, интересно. Молодые пацаны, там постоянно кто-то новый приезжает дать первокурсники. Интересный уровень растет студенческого хоккея. Игра для студентов оказалась сложной. Соперник очень опытный и бороться на равных не совсем получается. Но несмотря на проигрыш со счетом 0-13, студенты не расстраиваются. Ведь в игре с такими оппонентами они получили важный урок перед предстоящим чемпионатом студенческой хоккейной лиги. Здесь более опытные игроки, которые уже поиграли в высшей хоккейной лиге, в суперлиге. Тяжело с ними, потому что ребята многоопытные, физически сильны. Мы стараемся пока что не находится у нас возможности убедить. Очередной горячий матч ожидал нас и на следующий день, когда в Ледовом дворце стук клюшек и шап не стихал ни на секунду. Для основной команды казанские юлбарсы попался уже знакомый соперник «Волна». Плотная и тактичная борьба была на протяжении всего матча. В самом конце первого периода казанские юлбарсы открыли счет, но на пятой минуте второго периода волна сумела его сравнять. Равная борьба двух сильных команд наблюдалась и в третьем периоде, итоговый счет которого составил 1-1, что привело к серии були. Хоккеистам казанских юлбарсов не удалось забить ни одной шайбы, а волна промахнулась лишь раз. Таким обидным поражением для команды казанского федерального университета и закончился третий тур чемпионата. Но наши спортсмены, невзирая на проигрыш, готовы все больше тренироваться и покорять хоккейные турниры. Каждый год мы с ребятами с этой команды играем на равных, то есть то в одну выиграем мы, то в одну выиграют они. Всегда равная борьба, всех ребят знаем. Анастасия Павлова, Ильвина Губайдулина, Неделя спорта. Итак, мы продолжаем программу Неделя спорта и, как обычно, уже по классике. У меня в студии сидит Максим Гаврилов и сегодня мы будем обсуждать кубок университета по мини-футболу. Максим, тебе большой привет. Привет, вам Два матча очередные у нас позади. Это Институт экологии и против Химического института и Институт международных отношений против ЮРФАКа. Начнем с первого. Что можно сказать по этой игре? 4.3 в основное время. Да, встречались у нас команды Института экологии, природы пользования, химического и химического института. Э, нельзя было выделить фаворита. С одной стороны, у химиков опытная команда, достаточно взрослая, много аспирантов в составе. С другой стороны, молодая, но в то же время с краплением опытных игроков команда Института экологии, природы пользования. И как мы знаем, э, молодежь экологов, она добилась хорошего результата на спортикаде первого курса. Третье место. Э, третье да. место да. И вот этот турнир, этот матч первым первый, по сути, в их карьере в университетской, именно на более серьезном уровне против опытной команды должен был показать их перспективы. Химким уже, уже по традиции, они знают свои сильные стороны, знают слабые стороны, надо было просто сыграть свой футбол. И что мы увидели в итоге? Мы увидели достаточно равный матч, наверное, равных соперников где больше, конечно, уделялось внимание ударам, чем каким-то тактическим э -э, взаимодействием, каким-то комбинациям. Вот можно что сказать, наверное, по первому матчу. Плюс э -э, дальние удары, конечно, я слушал этот матч, твои комментарии, согласен, что дальние удары, это, наверное, не есть хорошо, несмотря даже на то что площадка, возможно не самая большая но тем не менее результат они приносят редко ну как мы увидели в этом матче это принесло дало результат химикам и подводя итоги если кратко этому матчу удача просто оказ... химики оказались чуть удачливее но удачу надо еще и схватить за хвост что они сделали Хорошо, а вот тебе не кажется то, что Институт экологии сдал после того, как у них начались между команд, ну, в самой команде какие-то разборки под конец матча? Потому что сначала они-то доминировали, они вышли-то с настроем, то что мы так бронзовые призеры спартакиады, надо бы дальше брать. Ну, вот это как раз сказалось неопытность команды, и тут, наверное, можно так сказать, недоработали старшее поколение. Потому что, когда начинаются разбираться между собой в команде, никогда ни к чему хорошему это не приведет. Пока ты играешь, пока ты на поле, надо оставить все эмоции в раздевалке, все обиды, все недовольства, это все остается в раздевалке. Ты выходишь на поле, ты играешь за себя, за, вернее, ты играешь не только за себя, ты играешь за команду, за родной институт, и надо выкладываться по полной. А мы видим то, что они начали... Что-то выяснять, выяснять, кто прав, кто виноват, к чему это привело? Это привело к поражению. Так что, в принципе, кто начал спорить, тот и вырыл себе могилу, скажем так. Перейдем к матчу, который у нас закончился, 6 и больше голов. Mm -hmm. Имо против Юрфака. Все ожидали, то, что этот матч будет равный, все готовились на серию пенальти, но расстрел Никиты Лихачева в первые 5 минут и последующие его ошибки привели к счету 7-1. Ну, что сказать по этой игре? Видимо, как я думаю... Это Бразилия как... Германия у нас встречались? Как... Нет, нет, команда ему просто в какой-то момент перегорела. Юфага же полномерно готовился, не... спокойно в своей игре, сразу забрали мяч под контроль контролировали давление давление постоянно это давление сказалось если поначалу никита лихачев отлично да себя проявил мне понравились его сейвы то потом несколько голов конечно ну можно сказать на его совести ну, нельзя пинать одного человека мы видели то что в атаке достаточно команда института международных отношений без зуба не было тоже каких-то комбинаций просто бей вперед а у Юрфака все равно впереди прослеживалась какая-то мысль. Хотя первые, первые пяти у ну, мне казалось по трансляции, то что ну, что за беги мячик просто туда-сюда, туда-сюда, никакого смысла на футбол. А потом все-таки Юрфак подуспокоился, скажем так, поняли то, что играть достаточно, и мяч в принципе находится у них под контролем, и они игру держат в нужном им ритме, спокойно начали уже играть, катать. И, собственно, добились успеха. У них полетел один, второй. 3-0 после первого тайма. Ну, по сути, нельзя сказать, что игра сделана. Но можно играть гораздо спокойнее уже. И пытаться диктовать ритм игры, который им нужен. Вот, собственно, что я могу сказать по этой игре. Так, друзья, сегодня у меня в гостях был Максим Гаврилов. Максим, большое спасибо, что пришел. Еще мы обязательно обсудим и четвертьфинал, и полуфинал, и сам финал. Кубка а до него уже времени остается все меньше и меньше. Ну, да, время идет. Да. А мы продолжаем программу Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Но прежде чем мы закончим, важная информация, мы возвращаем голосование за лучшего спортсмена месяца. Вся информация будет в группе ВКонтакте, ссылку, которую ты сейчас видишь на экране. Обязательно переходи и голосуй за своего любимого спортсмена за те месяцы, которые этого голосования не проводилось. Ну а теперь на этом все. Большое спасибо за внимание. Меня зовут Рам Полинсков. Вы смотрели программу неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока.